Итак, друзья, доброе утро. Уже приличное такое утро. Кто хотел выспаться, отдохнуть, у кого отпуск, наверняка вы уже отдохнули или еще в состоянии разгуляться, пройтись по квартире, по дому, по своей лужайке. У каждого свой план жизни. Я, Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч. Сегодня хочу вам сказать результаты вчерашнего Занятие, где мы разбирали остановку своих целей. И одна из целей была у одной моей клиентки «Я хочу быть здоровой». У нее там целый букет заболеваний. Целый букет заболеваний, начиная от астмы, которой она еще больше усугубляется страх. Астма – это страх жизни. Все, что связано с дыхательными путями – это страх жизни. Так вот, астма – Итак, она на таблетках сидит, а сейчас еще коронавирус. И, естественно, ухудшение, ухудшение может быть, и она это понимает. Кстати, хочу сказать вам, кто как психотерапевт, психофизиолог, хочу сказать вам, что если у вас астма, которая компенсируется лекарствами, то вам не надо бояться, что усугубится... Ваше состояние в, с помощью вот этих вот последствий коронавируса, если вдруг вы поймаете этот вирус. Ну, это так, маленькое, такое, маленькое отступление. Так вот, одним из моментов, когда мы, мы второй день разбирали, как построить свой путь, чем отличается цель от. Чем отличается цель от мечты. Вернее, чем отличается мечта от цели. И выясняется, что действительно многие из нас не понимают, что есть несколько видов целей. Есть цели категории «хочу» — это правильно, грамотно сформулировать, чего вы хотите. Есть такое понятие в НЛП хорошо сформулированный результат. Я думаю, многие это слышали и без НЛП, кто слышал, кто не слышал. В общем, услышите сейчас. Так вот. Хорошо сформулированный результат, это в вашей голове четко сформулирована картинка, от чего же вы хотите. Когда у нас с вами нет этой картинки, мы болтаемся, энергия наша рассевается, куда попала, и тогда на наши, в наши нейроны, в нашу сеть нейронную, приходит информация, которая загружает наш мозг, и мы не знаем, где наши, а где чужое. Так вот, цели категории... Хочу это правильно, грамотно сформулированное желание, запрос в настоящем времени. Вижу, слышу, ощущаю. Почему? Потому что мы воспринимаем мир глазами, ушами и кинестетикой ощущением. Да? Есть люди больше кинестетики, есть люди больше визуалы, аудиалы. Сейчас я не буду об этом, но в смысл один и тот же, что мы воспринимаем мир вот этими системами. Так вот, первый день мы разбирали, как же грамотно формулировать свои желания. Я вам скажу, что уже более 20 лет провожу такие тренинги, консультации, коучинги. Первым делом, когда я работаю, неважно, со здоровьем, с личными отношениями, нужно вам каждому представить, а как вы это видите. Если мы говорим, что если мы говорим, что там вы хотите там. Такие-то отношения вам нужно четко представить а как вы их видите зафиксировать в своем сознании вот эту картинку то есть вот, я хочу чтобы все было хорошо, что все хорошо. Поэтому вам нужно как можно больше составить более деталичек для вашего, для вашей картинки или левого полушария, если это допустим деньги, то конкретная сумма. Не просто, чтобы на все хватало. На что хватало на все? И вот у вас будет столько, на что будет хватать. На что будет хватать, но не будет увеличиваться. Если это отношения, там другая немножко фишка. Сегодня будем в третьем дне разбирать особенности построения цели, запроса на отношения. Потому что здесь надо учитывать экологичность. Если вы чего-то хотите, то надо, чтобы этот человек тоже этого хотел. Надо учитывать там, многие факторы. <клёплёп> так вот. Есть цели категории хочу, это грамотно сформулированный запрос, ваши желания. Есть цели категории делать. Если вы только хотите, медитируете, просите, картинки все малюете, да? Но вы при этом ничего не делаете, значит вы занимаетесь потребляцким отношением к жизни. Вы берете, просите у Бога, у Вселенной, от людей что-то берете, но вы не отдаете, А вы нарушаете баланс. Поэтому второй тип цели — это «что я делаю». И вот тут самое интересное. Большинство людей застревают только на первом типе. Они очень много ходят по тренингам, по разным. Ютуб забит, информационное пространство забито. Как желание, чтобы сбывались вселенные, т.д. И люди просто ищут, а как бы взять. И, конечно же, какая-то часть этих желаний сбывается. Однозначно. Но! Когда вы не отдаете, вы рано или поздно у вас это все не получается больше, то вы говорите, не работают эти практики. Не работают, конечно, не работают, потому что нужно отдавать. Для этого важна цель, что я делаю. И вот тут, вот в этой цели, что я делаю, важен тоже грамотный алгоритм. Я говорю вам как психофизиолог, как человек, который работает уже, я же говорю уже около 25 лет, я в этой теме варюсь, поэтому знаю уже каждую детальку. И как это применяется, и как у людей получают результаты. Так вот смотрите: цели категории делать это не просто план действий на каждый день. Цели категории делать это прежде всего нужно увидеть большую амбициозную цель на многие-многие годы вперед, насколько там у вас биологического возраста хватает. Вчера мы тоже разбирали это через сознание себе загружали, в бессознательное. Дальше, приблизить э, вот эти картинки ближе к сегодня. И самая ближняя цель – это цель на вытянутую руку на 7 дней. И когда вы расписываете э, план действий, вы держите фокус внимания, тут вы используете вот так называемую ратикулярную формацию мозга, вы держите каждый день на то, чтобы получить вот те результаты на неделю, при этом у вас загружено в вашем бессознательном все то, что вы хотите наперед, а мозг, когда он видит вперед, его неокортекс часть неокортекс делает из нас человека, понимаете? Если мы не развиваем эту часть мозга, мы остаемся животными, пожрать, воспроизвести подобных, там, И на этом фоне, зная, что люди хотят пожрать, произвести подобных, я утрирую, понятное дело, что у каждого плюс минус не так, но я в общем говорю. И на это нашу потребность заключены все информационно-психологические операции. Мы боимся, нас нам вкидывают информацию, чтобы мы им боялись. На этом фоне растут эти все заболевания, коронавирусы и другое. Люди в панике, и эта информация, она как бы как распространяется со скоростью света. И на неослабшие умы это работает, даже здоровые люди, которые находятся в низком уровне сознания, и у них нету дальних целей, у них нет видения своего пути, на них это тоже работает. Я слежу, слежу как врач, как специалист в том, что в людских головах происходит, это моя профессия. Я наблюдаю, какие люди заболевают. Сейчас пошла волна, где заболевают совершенно здоровые люди. Я начинаю анализировать и смотрю, что этот человек сидит и болтается в этом мире и ждет, пока откроется, откроется значит, снова активная жизнь, и он вернется к старой работе. И он сидит и ждет. Запасы закончились. Он смотрит э, в интернет, он играет в игры, сидит с друзьями. А потом он почему-то вдруг заболевает. А потому что в его роду, или в его знакомых, кто-то из э, там людей умер. Коронавирус это был или не коронавирус? Коронавирусы были всегда и будут. Сейчас, э, да, есть тема, она мутирует. Сейчас уже два вида коронавируса есть. Но в любом случае людей будут Глушить этой информацией тех, у которых развито животное только. Пожрать, произвести подобных и привычным образом делать. Понимаете, вот привыкли делать. Вот вы живете в дискомфорте. Какой нафиг комфорт? Это дискомфорт. Вы живете, вы страдаете, вы боитесь. Это же дискомфорт. Вы живете в этом дискомфорте. Это не неправильная установка, ее исказили. На самом деле мы живем в дискомфорте, мы привыкаем к болоту, которое воняет приспособились и живем. И думаем, да, вот как бы вот, как в том анекдоте, сидят три мужика в болоте. И вот их все больше и больше засасывает Вот ниже, ниже, ниже, ниже их засасывает И вот уже сюда подошла вода, вот эта болотистая. Один говорит, слышите, мужики, может, давайте выбираться? Не гони волну. Вот так, вот так многие люди пытаются присидеть какие-то ситуации и ничего нового не делать. Так вот, Продолжаю, что, что когда вы ставите себе цели на будущее, вы прописываете, что вы делаете, какие трудности возможны на вашем пути, вы их увидите, вы их понимаете, значит, вы прописываете заранее, упреждаете, а что вы сделаете еще, а как вы сделаете еще, когда это придет, ну, придет, не придет, но вы понимаете, что это реально. И вы уже заранее как бы соломку себе подстилаете, понимаете? И тогда, когда вы прописываете эту цель, вы, про, вы определяете трудности, которые возможны на пути к вашей цели. Ну, например, вы хотите выздороветь, как вчера, вот эта женщина там имеет букет. Начинает астмы, там, ВСД, э, гастродиодонит, э, артроз, там, короче, как начало э, перечислять, там вот такой букет. И она живет с этим уже многие годы. Что-то там было с детства. И так она по жизни идет, она приспособилась, живет на лекарствочках, а, тем, а думает, что невозможно ничего сделать. Еще как возможно? Если один смог, другие могут повторить. Выпоминайте, записывайте. Посмотрите в интернете, в гугле, кто с подобным уже справился. А, и я туда, а что он такого делал? А как он это делал? И тогда человек начинает действовать по плану, который ему составит там коуч, психолог, с кем вы там пойдете на работу, на проработку, и вы будете делать. Потому что вам выгодно быть здоровым. Я спрашиваю, а, а зачем вам быть здоровой? Ну, чтобы дышать полной грудью. Так вы сейчас он пшик, пшик себе там препаратов, коль-коль, какие-то укольчики и живете. Человек не понимает конкретики. То есть.. Что бы не задавал, какой бы вопрос не задавал, вот надо лень прорабатывать. Вот мотивации нет. И дальше, когда мы перешли, то же самое, кстати, по, по деньгам. А как вы понимаете, что вы там вышли на доход 10 тысяч долларов? А зачем они вам? Ну как зачем? Были бы деньги, а куда их деть? Это э, психология бедности, ущербности. И поэтому я как психофизиолог объясняю, куда вам деньги девать. Зачем вам эти деньги вообще? У человека в мозгу нет, даже близко не расписано, куда он эти деньги бьет. А когда у вас эти вот желания в первом типе целей, первый тип целей, категории «хочу», когда расписано множество желаний, вы позволяете себе нагло мечтать, но правильно мечтать. Не просто «хочу». «Хочу» — это же цели, категории, что делать, а что для этого делаешь? Так вот, Первый день мы записывали категории, цели категории «хочу», правильно, мы там три часа долбались, выкручивала, вымучивала, писали такую хрень, О, образованные люди по 2-3 образования. Но это не значит, что они тупые. Это нормально, нас никто не учил, Нас мозги наши так загадили, чтобы мы не хотели мечтать, чтобы мы жили только в страхе и развивали только рептильный мозг этот страх. Поэтому спасибо большое за ваши смайлики, за ваши, за ваши сердечки. Спасибо. И когда мы переходим к третьему типу целей, а какими состояниями нужно обладать, чтобы достичь той цели, и вот тут самое интересное начинается. Это третья цель категории, из категории уже какие, какие нужны состояния внутренние иметь, какие эмоции нужно иметь. И вот одна из самых крутых, самых действенных, наукой доказана, найдена, Подтверждение, что одна из самых крутейших состояний это благодарность. Люди, которые не умеют благодарить, это бедные, это несчастные люди. Богатые люди, благо, в хорошем смысле богатые, не те, которые обдирают на, на других там, зарабатывают свои миллионы. Я говорю о тех людях, которые достигают богатства, делают добро экологичными, здоровыми способами. Есть голубая. И Кровавая долина, Красная долина, кому интересно, по... ищите в интернете. Сейчас тема эта очень здорово раскручивается, потому что пришло время борьбы вот этого зла и добра, тьмы и света. Ну, я думала раньше, это все фигня, а когда разобрала это на научный такой логический расклад, поняла, что пришло время, когда человеку так много дано, а человек просто сидит и ждет. Он думает, что пенсия будет, и не думает о своем будущем. Он думает, что дети вырастут и будут его за ним, там, отдадут, отдадут ему дань за то, что он его родил. Это старый советский установка. Он не думает о том, чтобы позаботиться о своем здоровье, чтобы на старости лет не выносить детям и внукам мозг, а чтобы как можно больше, что от тебя зависит понятное дело, сделать так, чтобы ты был ресурсный, активный, чтобы уйти из жизни в радости, в благодарности за то, что ты этот, этот путь прошел не зря. Да? Так вот, одно из состояний — это благодарность. И вот она говорит, пишет мне, я делаю благодарности каждый день и каждое утро. Знаете, что я ответила этой женщине, которая была вчера на тренинге? Вы делаете их механически, даже если вы про это знаете. Теперь смотрите. Я пишу много постов и на Facebook, и на YouTube, много там тысячи роликов и здесь в Инстаграме. Так вот один из постов последний раз был, это про механическую благодарность. Она говорит, я читала этот пост. То есть, она читала, но она так и не поняла ничего. В мозг как летела, так и вылетела. А это уже человеческое, вот это вот душевное. Поэтому, когда вы благодарите искренне до катарсиса. Тогда это связывается вот, вот с этими силами. А если вы привыкли благодарить механически, то это не работает. Наоборот, вы грешите, если уж говорить про какие-то там Божьи законы. Теперь про ответственность. Почему многие люди ищут ответственность за свою бедность, за свое одиночество, за свои болезни на ком-то, на правительство, на родных, на Бога перекладывают? Да, случай перекладывают. Потому что им так выгодно. Да. Они болеют, они толстеют, они задыхаются, они кричат, они там страшатся всего. Потому что им так выгодно. Это они так выбрали. И когда вы помогаете людям, дайте им удочку. Не пытайтесь им дать готовое что-то они не доросли вот говорю я вчера этой женщине можно с вашими заболеваниями ваши 53 года справиться за три месяца но активной работы с коучем когда мы уберем психосоматические штуки то есть уберем причины почему там например печень да почему печень у людей болит да, там есть инфекции, там есть, это, это как сопутствующий фактор. Но основная причина, уже давным-давно доказано, что основная причина – это психологические моменты. Кишечник, что-то вы не отпускаете. Варикоз. Боже мой, варикоз – это же венозное кровообращение, венозная кровь. Она должна с функции ее вынести продукты распада. Если она не выносит, то собирается в виде узлов. Это человек что-то копит. Он не старое носит в себе, он не растет, не развивается, и он вот это несет в себе обиду, боль, свое, может быть, чужое по ДНК. И он несет это все, и несет годами. Часто говорят, а почему маленький ребенок, а он такой малюсенький, ничего такого не сделал, а он там с какими-то заболеваниями родился. Он взял по ДНК, он взял по ДНК по наследству, и он пришел в эту жизнь для того, чтобы справиться. Карма – это карму изменить. Но человек прилипает к лекарствам, человек прилипает, ожидает, что кто-то за него там что-то сделает, принесут ему. Вот у меня уже сколько лет? С 41 года я получаю пенсию. Сейчас мне 60. Я рано ушла на пенсию, работала в структуре, где были стрессы, боевые действия и так далее. Я получила раньше пенсию. Да, она мне, конечно же, там немножко дает мне поддержку. Но я готова, ребята, к тому, что ее могут мне дать, зная, что происходит в мире. Я умом понимаю, что мне нужно что-то делать, чтобы их свою старость, ну, которая там когда-то наступит, понятное дело, что в 60 я еще не старая, как многие себя считают уже старым. Так вот, я прекрасно понимаю, что мне нужно что-то делать, чем-то заниматься, следить что-то новое, какие тенденции. Мне нужно четко расписывать, что зачем делать, поддерживать себя каждый день в форме. Делать зарядку, делать гимнастику, растяжки, что-то новое делать. Заниматься эмоциями, мозгом и развивать свой нейокортекс. Потому что нейокортекс, когда вы смотрите вперед, когда люди не видят, что впереди, они, как лошадь тонет в океане, когда не видят берега. Понимаете, лошади ведь умеют плавать, но они тонут наукой доказано. И так человек он быстро стареет, когда не видит, что его впереди ожидает. Он живет, вот идет, вот как, знаете, как вот ну, по течению, плывет, он, он не знает, он... Ему говорят, иди команду, делай вот это. Он это делает. Ему говорят, вот как МЛМщики сейчас. Я много работаю с МЛМщиками, тем более, что сама зашла в клуб путешествий, где имею доступ к более выгодным отелям, круизам и так далее. А там тоже МЛМ-система. Поэтому воле по неволе я все-таки захожу сюда, туда, потихоньку там тоже работаю. Я смотрю, вот сказали туда иди, пошли туда. Сказали туда иди, пошли туда толпами. Понятно, что команда поддерживает, но у каждого своя, у каждого должна быть личная цель. Личная. Если у вас личный, нет личной цели, вы будете ходить как овцы туда-сюда за кем-то. Или вообще вот так вот сядете и будете, да ну не работает, да все фигня это. Поэтому когда вы прорабатываете конкретику, куда вы идете, зачем вы идете, и у вас это все строится в вашей голове, у вас будет пошаговый алгоритм действий, кто-то отпадет, кто-то будет вам там пальцем и виском показывать, Пусть показывают, пусть сидят, а вы будете идти, идти спокойно, уверенно и придете к своей цели. Поэтому многие люди, к сожалению, не понимают, что сколько бы вам ни было лет, 20, 30, 40, время жизни очень ограничено. И поэтому надо успевать и активно действовать, и мечтать, и быть в состоянии благодарности, быть в состоянии, когда тебе уже не хочется, у тебя... Руки опускаются, у тебя не получается, ты говоришь, а что я еще могу сделать? А как я еще могу сделать? А кого я могу поучиться? А где кому я что могу дать в ответ, что мне дали? Понимаете? И в заключение своего вот этого эфира хочу вам сказать следующее, друзья. Что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались? Если у вас есть конкретная цель, ваш путеводитель, правильно и грамотно прописана с помощью мастера, сами запутаетесь сами, вот как муха вот в этом в кипятке будете крутиться, не получите. Вы пишете, сливаетесь. Почему? Потому что нет мотивации. Не понимаете для чего. А когда мозг прописан, вас спросили, вы ответили, вы ответили на разные вопросы, кто задает вам специалист, вы потихонечку так опа, опа, опа, опа, ооо, сирота мышления открывается, и у вас столько энергии, столько возможностей, тем более с помощью определенных практик, с помощью НЛП-практик, с помощью определенных технологий, психотехники, я их вывожу туда, где вы берете силу, где вы берете поддержку. И опускаясь на землю и делая регулярно то, что вам нужно, то, что необходимо, вы делаете и готовы взять ответственность за любой результат. То есть все, что сегодня вы имеете, это вы отвечаете. Но что вы для этого сделали? Пришли вы какую-то команду работать? Окей, супер. Если у вас нет цели, если у вас нет технологий, как сегодня работать, да, этому надо учиться. Да, нужно себя вкладывать. Но когда у вас есть конкретная цель, я это по себе знаю. Как мне было тяжело. Я только где-то в 50 лет, по-моему, да, я только 50 лет начала работать в интернете. Спасибо большое, Леночка. Я только 50 лет начала работать в интернете. До этого у меня все как бы там, все было хорошо, я была хорошим специалистом, меня уважали, ценили, награды, деньги, там, супер. У меня были подчиненные, которые делали то, что я не умела, не знала, да и не сильно хотела. А когда я поняла, что нужно уходить из государственной службы, я поняла, что нужно что-то делать, а тут интернет. Какой интернет? Я там ничего не знаю, вау! И я там плакала, рыдала, но мне было стыдно сваливаться. Просто стыдно. Я понимала прекрасно, что я завалюсь в старость, болезни, в свои, там, которые получила контузию на войне и так далее. Я прекрасно понимала, что я с гастролей не буду вылазить, тем более, что утрата была большая, сын ушел из жизни. Я думала, там вообще чокнусь. Но я сделала выбор, я поняла, что нужно карабкаться, нужно идти. И теперь, когда я вижу, что людям страшно, я их очень хорошо понимаю. Но я знаю и другое. Если мне 60 я смогла, значит, это могут и другие. И вот люди пишут там, «Помогите другим!» Вот сейчас вот какая-то смс-ка пришла. «Помогите разослать! Помогите другим!» То есть люди, которые постоянно ищут, «Помогите, помогите!» А что ты сделал? Есть фейковые, есть люди специально, которые только то и знают, что на слабостях, на сочувствии, на эмпатии можно выйти, да? Нужно поддержать человека в каком-то начале, когда ему трудно. А дальше даешь удочку, пинок под зад и вперед. Хочешь – выживай, не хочешь – уходи нафиг с этой жизни. Я так для себя-то когда-то сказала, и я поняла, что или туда, или туда. Поэтому цели категории «хочу» – это правильно сформулировать желание. И это не такая простая работа, поверьте, я уже более 20 лет в этой теме, я говорю вам, что… Я возмущаюсь, что люди не могут формулировать, а потом думаю, что ты возмущаешься, Это помню себя. Я помню себя, как я ковырялась, я не могла пробить 60 своих написанных желаний. Но мне было стыдно, что я такая умная, образованная и такая тупая, что мозг закрыт, мозг закуплен. И вот эти не мозг закуплен, а нейронные сети, связанные в клубки, и они, их надо раскатывать. Потому что их расстояние там миллиарды километров наших нейронных сетей. А они скомканные. Зачем тебе? Как ты скажешь, что ты скажешь себе, когда ты уйдешь из этой жизни? Что ты скажешь себе, зачем приходил в этот мир? Детей родить? Кучу детей родить? Снять ответственность, рожать кучу детей? Много детей. Я считаю, что это безответственность. Если ты не можешь дать этим детям образование правильного грамотного воспитания, не можешь научить адаптироваться к этому миру, сегодняшнему, быстро меняющемуся, то ты просто бессовестный, безответственный человек. Потому что рожать детей, это тоже нужно иметь ответственность. И было, если будет и тут, вот смотрю сейчас в Ругаде сидят там значит, с детьми на попрошайках, и у нас, везде это, во всех странах есть, каких-то меньше, каких-то больше. Хочется спросить, а ты что сделала такого? Где то пересилила свои какие-то... Ну, что-то у тебя не получается. Где то переселила? Да ты смогла. Ты выучила языки. Сколько всего бесплатного? Сколько возможностей? Но выгодно, потому что в мире существует такое правило, как помоги несчастному, помоги ближнему. Да? Помоги, поддержи, дай удочку. А остальное пинок под зад. Или живи, или уходи. Поэтому вот эта женщина, которая говорит, у меня нет денег. Знаете, что я скажу вам? В интернете очень много бесплатного материала, очень много. Я помню, когда у меня лично, я про себя говорю, и о многих примерах тоже найдете, когда кризис, дом недостроен, кредит, сын ушел из жизни, и мне остается просто взять и уйти, Нечего делать больше. Я сказала себе, мне нечего больше делать в этом мире. Потому что потеря сына, сына – это самое-самое-самое. Я думаю, вы меня понимаете. Теряла родных, близких, родителей. Это больно, тяжело. Но ребенок – это тем более уже взрослого ребенка. И я помню, я поняла, что надо в мозги вкладывать. Я поняла, что нужны деньги для того, чтобы эти мозги, которые годами затупили, система. Системе очень благодарна. Я была на войне, я выучилась. я Тут нельзя сказать, что там система меня убила. Нет. Система проверяет тебя на вшивость. Если ты стал вот таким вот, вот, таким вот приспособленцем, это твой выбор. Если ты взял максимум и дальше пошел, супер, значит, ты пойдешь дальше и будешь себе помогать и другим. Так вот, мне что-то надо было сказать себе. Где это деньги? Денег нет. Я сидела сутками в интернете, искала бесплатные материалы, покупала какие-то. Я греблась, греблась, я делала, я свои мозги прокачивала, я читала. Я делала практики, хоть какие-то, а сейчас все больше и больше материала бесплатного. Так вот я вам скажу, милая, дорогая женщина, или кто-то меня слушает, кто больной, или у кого-то надо денег э э, заработать больше, э а вы не знаете, у вас нет денег, чтобы пойти в хороший, качественный тренинг, бесплатно. Но когда у вас нет денег, вы собираете по крупицам, но вы все равно идете, вы гребетесь, вы идете, вопрос времени, сколько, за сколько времени вы себя э, подтянете, выздоровите. Но запомните, люди, которые не хотят платить, они не хотят платить, у них денег нет, но на самом деле деньги всегда есть. Всегда есть люди. вопрос для чего. Так вот, люди, которые не хотят платить, и просто хотят, хотят потреблять, брать, брать, брать, это нищие люди, это нищеброды. Поэтому хотите, допустим, стать коучем. Вот вам нравится быть коучем? Сегодня коучей много. Но эта тема сегодня очень востребованная, потому что люди устали от количества знаний, всяких курсов, уже голова у людей кругом идет. Хотите стать коучем, выучить какую-то тему определенную и какой-то части людей помогать в каком-то определенном направлении? Да, три месяца с коучем у которого есть медицинская, биологическая, НЛП-мастер, НЛП-тренер. Обязательно подбирайте, чтобы были такие коучи в вашем направлении. И плюс, чтобы вас сразу поставили на рельсы, и чтобы вы сразу практиковали, практиковали. То есть вы деньги отдали, и вы должны деньги эти вернуть в процессе обучения. Если вы будете делать все, что вам скажет этот специалист, то вы вместо 10 лет 6-10 лет обучения, вы за 3-4 месяца, полгода, вы выйдете на тот этап, который сегодня вам поможет других, и другим поможете. Поэтому, ребята мои дорогие, цели, категории «хотеть» – это правильно сформулированный запрос. Учитывая мозг, как он устроен. Цели, категории «что делать» с учетом проработки «почему», «зачем», «трудности». Как эти трудности найти? Я вам даю столько материалов, да и другие тоже дают. Они вот бери и делай, но это не делается, потому что, во-первых, это трудно, а во-вторых, мозг не подготовлен. Вот мне, когда уже я готова, я могу на все эти вопросы сесть, поотвечать, и уже так, опа, и пошла простройка. Но это очень сильно должны быть подготовлены мозги, поэтому только тренинги, личная консультация, личная проработка, все. Я не буду вас обманывать. Я знаю, как это все работает. И третья цель категории состояния. Состояние энергетики, состояние благодарности. Если упало состояние, бывает такое, что, ну, вот все, думаешь, блин, значит, неправильно легли, не стой ноги, на ту ногу легли, значит, на ту ноги встали. Значит, перед уходом в сон вы не подвели итог, не провели анализ, где не поблагодарили за что вы что у вас получилось, и не наметили себе четкий план на завтра. Да, это работа, да, это работа вот такая вот последовательно собой. Так поступают умные, далекоглядные, авторитетные, успешные, известные люди. Ничего нового. Надо смотреть на тех, у кого получилось, и брать и учиться у них. Все. Поэтому ответственность только на вас. Хочу. Делаю, в каком состоянии делаю, плачу деньги, время, нервы. Но я скажу, что лучше плачить деньгами, чем здоровьем и, или жизнью. Ссылка на этот интенсив, в котором вам нужно купить обязательно VIP пакет где я с вами поработаю лично, действует еще до завтра. Все. Дальше я не буду вам это предлагать, дальше будут дорогие тренинги, другие материалы, ну, а ваш выбор, что с вами делать, что вы будете делать дальше в любой сфере жизни. В здоровье, в деньгах, без четкой цели, без алгоритма, прописанного на каждый день, без загруженного ваше сознание, без проработки социального «я» в этом материальном мире. Это все трата времени на кучу тренингов, которые вы получаете. Все, пока-пока, всех благ, ссылочка в шапке профиля или под этим видео, если это в Ютубе или в Фейсбуке. Пока-пока.